Всем привет! И сегодня я решил сделать просто сумасшедшую идею. Я решил сравнить Вормикс мобильный и Вормикс ВК. Начнем с главного меню только мы заходим. Так, я немножко припозднился, ну ладно. Начнем с вкладов. Здесь слишком дорогой донат, он слишком здесь бестолковый, сделан все для того, чтобы вас отыметь прям вот по полному. Это, ну, это Вормикс мобильный, можно так сказать. Здесь всего лишь два выбора, точнее, у вас его нет. Довольно-таки скудная, такая дизайнерская обстановочка. Здесь все ми минималистично, но можно сказать, что это такое просто решение дизайнерское. Чат меня вполне устраивает. Прекрасный чат. Прекрасные агрессивные игроки. И самое главное заходим в арсенал. Здесь прикол в том, что бесполезное оружие, которое нужно покупать за всю стоимость. Просто за полную стоимость ты должен будешь это все купить. Вот, например, если я хочу супер кабана купить. Мне придется тратить полную сумму. А в то же самое. А вот если я это и буду делать в контакте или ну просто в любой другой социальной сети, то мне придется покупать все по частям. Это будет дороже, но что я смогу пользоваться на, на мелких уровнях сразу, без доната. Это плюс, это сразу главный плюс. арсенал как арсенал. В общем-то и ВК такой же арсенал. Но здесь огромный минус, его нельзя кастомизировать, это очень плохо. Меню улучшение выглядит точно так же, ничем не отличается. Отличается только количеством улучшений. Шапок на андроиде, естественно, меньше, но тоже, прошу заметить, только одно, система крафтов совсем другая. Здесь вам может не выпасть за миллион попыток, а вконтакте определенное количество попыток и 100% выпадения легендарного предмета, то есть максимального качества. Так, ачивки. ачивки здесь, конечно же, меньше, но это, с одной стороны, плюс, потому что вот, чтобы добраться до нормальных артефактов, и атомки на ПК нужно, ну, продать душу, наверное, либо же очень долго играть. Ну, а тут все довольно-таки просто. Здесь как раз статистика абсолютно такая же, как и в Контакте, и даже по циферкам у меня тоже самое. Ну, я имею в виду по ставкам, когда типа расы. Здесь открывается две способности расы на первом уровне, как только вы ее купили. А ВК открывается она не на первом. Ну, раз здесь меньше, к сожалению. Так, меню команды тоже по-другому выглядит. Вы не можете менять их местами. Вроде бы ВК теперь тоже нельзя менять местами. Но, возможно, я ошибаюсь. И еще раз арсенал. Ну все. Думаю, показать вам топ еще. Типа, тех, кто играет только в ВК и не видели. Android. Ну, топ здесь выглядит так. Шапка здесь сдается. это вот эта волчья накидка не за сезон а за дневной топ общий в общем вот и все с android думаю все понятно еще хочу сказать то что в андроиде хоть и покрасивее графика чем на vk ну потому что это приложение но здесь багов намного больше она намного хуже я вот честно скажу поиграл на мелком и не заметил вообще никаких багов в ВК. Здесь одни читеры и читеры. Боссы здесь последний Это симбиот. босса с другом. Это последний архидемон. И естественно армы точно такие же. Но за армы даются другие шапки. Как по мне на андроиде шапки даются похуже чем на вконтакте. Или в вконтакте. И так наконец мы переходим к этой легендарной игре. Вот она. Сразу хочу отметить то что здесь. Прекрасное, вот именно по моему э, желанию, сделано основное меню. Типа, здесь не минималистично, как было на андроиде, здесь все прекрасно. Заходим в арсенал сразу. Что мы видим? Здесь тоже все удобно, но маленькие очень значки. Если бы он был на весь экран, было бы лучше. Хочу отметить то, что здесь присутствуют наборы. Если у вас есть этот набор, вы можете получить кучу гемов э, почти за бесплатно. Также есть огромный выбор випа естественно вы можете покупать оружие по частям то что я собственно и делал например ранец не 15 тысяч потратить а только 10 потому что о не 20 короче вы потратите столько же 15 тысяч ранец но вы сможете взять его уже на каком на 10 уровне у меня уже был ранец или на 9 вроде на 10 типа, я использовал ранец уже куплен на 10 уровне это круто также вот фугас 40 пожалуйста 40 алмазиков и у вас фугаска без всяких проблем Порт я хоть сейчас могу купить, а на Android у меня до сих пор его нет, игра уже два с половиной года. Поэтому, ну, сами делайте выводы. Здесь это, ре это реализовано получше, здесь игра лояльно относится к новичкам. Еще раз повторю, чидеров на ставках я вообще не заметил. Меню улучшения абсолютно такое же, ничем не отличается. Меню э, крафтов предметов такое же, только предметов вот побольше. Обновление здесь почаще. Но ну и, в принципе, вся игра просто Лучше. Несмотря на то, что это браузерная игра, браузерная, она априори не может быть лучше, чем, чем приложение. Но вот так вот получается, что она все-таки больше мне нравится. Ну, здесь вот э, типа, полно крафта для новичков, какая-то даже маска Гуля. Очень круто. Отсылочки к аниме, как в общем-то было в стиле Вормикса, всегда это не изменяет своим традициям. В общем, еще раз повторюсь, новичкам здесь изи развиваться без доната. Вот я, например, кайфую, я просто получаю удовольствие от игры, играю без доната. У меня уже 11 уровень, мне спокойно набил 200 рейтинга, потому что за поражение его вот здесь не снимает до 300 в день. Поэтому здесь прекрасно, огромное количество разных миссий. Не можете выполнить одно, выполняйте другое, пожалуйста, есть сезонные миссии. Очень много ачивы с боссами, больше чем на дрозе, по крайней мере, ну процентов хотя бы на 10. Вот они, на халяву фузы просто получаете тысячу, ровно тысячу фузов на халяву, открывая просто ключики. А ключики за уровень можно получить. А, здесь награды. Очень много разных крутых артефактов, которых нет нигде, их нельзя купить. Например, Морген. Его часто используют. Также оружие. Вот акваланг, вообще крутая штука. В общем, тут все намного лучше, чем на андроиде сделано. Ну и, правда, игра дольше живет, конечно, чем на андроиде. Но ее не забросили. Я не устану это повторять, я не устану это повторять. Мне очень нравится это говорить. О, я люблю называть вещи своими именами. Так, Ворникс это полное дерьмо на Android. Но без него я никуда не делся бы и канала бы не было. Поэтому за это чисто я ему благодарен. Также, оч... ой, моя статистика вся такая же. Я имею в виду то, что цифры тут ничем не отличаются, никаких рисунков интересных, ничего нет. Все то же самое, в общем -то. Так, ну не знаю, думаю пойду по расам теперь, теперь я покажу вам расы, здесь их намного больше чем на андроиде, точнее на 3 штуки целых больше, я пока взял демона, потому что буду играть в основном на боссах, ну и вообще просто такой тустерской командой буду играть на выносы, всегда, и взял дракошку, потому что думал что она оставляет огоньки, оказывается раса здесь не имеет таких, таких преимуществ особо. Так, здесь арсенал можно кастомизировать, что очень радует ставить горячие клавиши, но я пока особо этого не пользуюсь, только веревка и все. Потому что арсенал как такового нет, я пока не настраиваю его еще, он, конечно же, неправильно мне, потому что я просто его не докупил. Так, огромное количество ставочных режимов, вы можете здесь, как и не играя ни на фузы, ни на рейтинг, вообще не потерять ничего, как мини колизей. Можете потерять 10 гемов, поиграя в большом колизее. Кстати, напишите, я могу снять уже и колизей, и мини-колизей. И я, кстати, неплохо уже играю. Гонки на веревках. Снимать бесполезно, не буду их делать. Выживание. Ставка 300 вроде исчезла, как я слышал. И стала ставка 70. Босса. На 4 больше, чем на андроиде. Это круто. Босса с другом. Я даже не посчитал, насколько больше, но прилично, мне кажется, больше, чем на андроиде. О, наск... О, не-не-не, я даже считать не буду. Намного больше. А за Азарму дается... Конечно же всего больше и фузов, и шапки получше, ну и все. Я не устану расхваливать Вормикс, сейчас повторюсь, но самый главный момент в том, что для того, чтобы играть украинцем в Вормикс, вам во-первых нужно иметь VPN, и это минус уже, сразу минус, и во-вторых вам нужно иметь флешплеер, тоже минус, потому что вам нужно установить две программки, тем более их на этичную. Ну, к счастью об этом я позаботился. Эти программки есть в описании. Ну, в общем, просто можете зайти и скачать. Посоветуйте мне клан, пожалуйста. Кстати, смотрите на чат. Вы видели такое на андроиде хоть когда-то вообще? Я такого лично не видел ни разу на андроиде, что прям вот столько было легендарных приметов. Что еще раз доказывает, что здесь к игрокам относятся лояльно. Пожалуйста, забейте вы на Android, переходите вы уже в ВК, если вам любится вормикс. Всем пока. and the best place to find a lover so